сегодняшнего эфира кто сегодня и за что платит дорого и кратко чтобы долго тут лекции не читать скажу так часто вот когда люди приходят на консультацию спрашивают как это можно продавать дорого ну вот как это за что люди могут мне платить как психологу коучу консультанту не важно чем вы занимаетесь вы занимаетесь построением правильным питанием, или вы занимаетесь психологией и помогаете людям там, с тайм-менеджментом, финансовая грамотность. Неважно, у каждого из нас есть какая-то тема. И вот у меня, когда то раньше тоже раньше были такие вопросы. Как, за что можно платить дорого? У людей ведь нет денег. И почему это мои, моя программа, мои услуги должны стоить там дорого, тысячи долларов? Что за бред такой? Такое было когда-то у меня, и сейчас я знаю... У многих из нас тоже есть такие вопросы. Так вот смотрите, как все на самом деле просто. Мы объелись уже, те, кто занимаются саморазвитием, те, кто постоянно растут, потому что смысл нашей жизни – это рост. У нас и войны потому происходят, и кризисы, что люди не хотят расти. Да. И их пинком прям, прям выбивает туда, в рост. Ну, кто растет, а кто остается там, где есть, или еще хуже становится ему, или он заболевает или умирает. Это надо просто быть готовым к тому, что любые кризисы, ситуации – это внешние факторы для того, чтобы заставить нас отвечать за себя, перестать ныть и так далее. Так вот, как психолог-коуч или любой другой специалист, который что-то умеет делать хорошо, может получать... Тысячи долларов и выше за свой вклад в человека. Многие эксперты, психологи-коучи, даже не эксперты, а просто знающие какую-то узкую часть какого-то направления, не считают, чтобы стать коучем-наставником, а нужно иметь огромный опыт, нужно иметь такой раскрученный бренд. Да, когда у тебя раскрученный бренд, тебе быстрее, казалось бы, придут. Но заметили, наверное, что к раскрученным людям очень высокого уровня. Вот я подписана на Яза Шафудинова, Я его очень уважаю, люблю его, ценю его, боготворю его, уважаю очень. Именно вот респект ему. Вот поклон до самой земли этому молодому парню, который просто рвет рубежи в сознании людей. Вот я на него подписана. В Телеграм-канале идут регулярно опросы на консультацию. Там какие-то варианты ответов. Я каждый раз записываю на консультацию, на разбор. И это уже на протяжении месяца. Вы думаете, я попала к нему на консультацию? Нет. Почему? Потому что там миллионы людей. Понимаете? Также... Ну, тысячи, по крайней мере, в, в Телеграмм канале я просто вижу, сколько здесь людей. Так же само мои клиенты, мои ученики, которые говорят, вот я покупаю какой-то дорогой продукт, ну, условно дорогой, ну, скажем, там, тысячу долларов, две тысячи долларов у раскрученного такого уже брендового человека. И... Со мной работают кураторы. Хорошо, если кураторы вам подходят. Но бывает такое, что несовместимость психическая, психологическая с помощником, с куратором. А почему? Потому что ты идешь на этого брендированного человека. Логично? А тут с тобой работает другой человек. А вот теперь ответ на вопрос, почему обычный, не раскрученный... Не растиражированный, не брендированный, условно говоря. А коуч, психолог может стать наставником для другого человека и получать тысячи долларов. Тысячи. Теперь смотрите. Когда вы выбираете какую-то часть боли у людей... и вам эти боли легко решать. во-первых, у вас есть знания, во-вторых, у вас есть опыт свой или ваших клиентов, то вы делаете фокус на вот эти проблемы у людей и их решаете. Таким образом, когда человек приходит вам в программу, вы ведете его шаг за шагом, чтобы у человека выработались навыки, чтобы не были, не были вы для него вечным поводырем. Вы его приведете к результату. Все, он получил то, с чего он хотел, стал финансово грамотным, стал научился трейдерству, зашел в криптокошелек, научился пользоваться кабинетом. Я почему говорю про криптокошелек? Потому что сейчас тренд развития это криптовалюты И те сегодня не поймут эту тему, ну, вы отстанете. Это надо понимать. Потому что вы уже видите, какие проблемы между э, в банках, между, между огромной Россией и другими странами. Ну, Сейчас я не буду про политику, это другая тема. Но я говорю о психологии, развитии. Кто выживет, ему нужно принимать следующий уровень. Развитие. Или же вы остаетесь мыть посуду, выносить там, не знаю, горшки, это тоже хорошая работа, тоже нужно -то, кого-то лечить и так далее. И вы себе заработаете на горизонтальные цели и будете выживать. Но если вы обладаете каким-то навыком, например, вы классный официант. И вы учите новичка, вы научились этому сами, например, чтобы у вас было много чаевых, чтобы вас, клиенты вас любили, чтобы с вами считался ваш работодатель. К примеру, вы так хорошо, тут прямо вот пух, прям хорошо как раз знаете, как это делать, и вы берете человека и за деньги шагово, за ручку, приводите его к тому результату, к которому вы шли годами. Может быть, у вас талант хороший, может быть, вы вложили кучу денег, времени, нервов, чтобы стать вот таким. Или вы хороший сантехник. Да-да. А кто-то, кого-то не получается. Вы берете этого человека, не просто, Ваня, давай я тебе покажу, а вы прямо, прямо за ручку его покажете, как это сделать. Или если вы, например, Хорошо понимаете в том, как с помощью энергопрактик поднять свой уровень энергии, здоровья, вылечиться. Вы берете только эту тему, вы берете только боли, которые решает ваша энергопрактика, и эту узкую часть людей ведете через наставничество к результату. Почему коучинг наставничество сегодня так востребовано? Потому что в мире много, очень много информации, тонны инструментов. И большинство специалистов, вместо того, чтобы делать конкретно что-то, они идут куда-то учиться. Идут учиться, учиться, учиться, а в итоге прячутся, прячут свой страх за новыми какими-то курсами. Понимаете? Поэтому многие наставники-коучи убеждены в том, что для того, чтобы зарабатывать тысячи долларов и выше, вам нам нужно быть там, не знаю, Радиславом Гандапасом или Аязом Шафудиновым или там Надеждой Новосельской, которая ⁇ это я, ваша покорная слуга, которая более 10 лет только в онлайн-образовании, которая знает вот всю эту подноготную и психологии, и маркетинга, и всю систему, которую я сейчас даю своим коллегам, я это прошла на своей шкуре, между пробой и ошибок. И сегодня, когда у вас есть, кто вы, это создание системы, кому вы, это понимание своей целевой аудитории, что у них болит, продукт, да, который вы умеете продавать через давание пользы, вот как сейчас я вам даю пользу, сдаю, Чат-бот воронки, разогревающий чат-бот воронки, которая записана уже заранее, грамотно. И она дает пользу людям, показывая, что нужно делать. Какие-то мини-уроки, вот берись, ставь, сделай. И чем больше вы даете пользы людям, тем больше они будут к вам прислушиваться, доверять и будут покупать у вас что-то. Или не будут, это уже вопрос. Там конверсии надо понимать, что часть людей купят, часть никогда не купят. 10% говорят люди, которые никогда не купят. 5% покупают сразу. Статистика. 8% купят через месяц, два, три, через четвертый там прикасание с вами. Но я веду все-таки к тому, что быть наставником коучем и получать достойные деньги, это значит четко упаковать себя как специалиста, свой продукт и понимание, какие проблемы закрывает э, ваш продукт у определенной части людей. Потому что тема ⁇ Я помогаю всем ⁇ и все это неправильно. Это распыление энергии, расфокусировка. И вот на трехдневном интенсиве сегодня, завтра, послезавтра, 10, 11, 12. Я буду показывать эту систему и более детально показывать, из чего состоит эта система и на каком этапе вам нужно э, сфокусироваться. То есть, например, у вас есть продукт, но вы не понимаете более своих клиентов. Покажу. Или вы понимаете более клиентов, но у вас много, продукт, много продуктов, как многие говорят мне, я понимаю, что людям давать, но нету записанной, четко сформулированной программы. То есть есть продукт, нет программы. Или вы умеете продавать, эм, например, давать там пользу и продавать там какие-то недорогие продукты, но вы до конца не понимаете, что, ну не осознаете, может понимаете, но до конца не осознаете, что вы обманываете людей, давая какой-то кусочек, подавая какую-то одну консультацию продавая какую-то игру, продавая какую-то, на каком-то недорогом интенсиве, продавая какую-то диагностику через игру, через там, нумерологию, там, астрологию и так далее. У каждого человека есть глубокие понимания, осознания, чего они хотят. Но они этого сами не понимают, поэтому грамотный специалист задает так вопросы, что дает человеку осознание, что ему это надо. А это продающие консультации. То есть задавая вопросы, открытые вопросы, продвигающие, коучинговые, человек получает сам себе ответ, что ему это надо или не надо. Ну, этому тоже надо научиться, и это тоже есть в системе, алгоритм продающих консультаций. То есть они, есть определенный алгоритм, да, там пошаговость. Но это не обязательно, что по прям, прям надо там вот прям читать. Но для начала нужно читать, пока, пока запомнится, потому что у нас у всех каша в голове. А дальше вы просто будете понимать смысл, вы будете давать пользу людям через продающие консультации. Поэтому часто так бывает, что мы отдаем свое время и силы, время – самый главный ресурс, он, верим, не вос... невосполнимый. Кто с этим согласен, поставьте плюсик. Потому что мы деньги можем заработать, здоровье можем восстановить, даже молодость можем сегодня с современными технологиями, всевозможным питанием и какими-то там элементами, которые есть уже у нас в доступе. Мы можем себе поддержать. А вот время нам никто не вернет, Поэтому самое главное — это время. И люди тратят на получение результата время, деньги, нервы. И вот это время, когда у вас есть наставник, который поможет вам не упасть, не отвалиться назад, дойти до результата, который вы наметили вместе с наставником, коучем, это вот самое драгоценное, что, за что люди сегодня платят люди платят за результат и за то сохранение времени, главного ресурса, самой главной ценности, которая есть у нас в людей, И за это адекватные люди платят большие деньги. Конечно, среди почти 8 миллиардов людей на планете большинство людей, к сожалению, это те, которые ноют, плачут, которые невежественные, которые вечно хотят за счет кого-то вы эти. И, кстати, кризисы и войны тоже для того, чтобы люди встрепенулись и начали жить по-другому за счет своего ума, интеллекта, ответственности. Поэтому коуч, психолог, наставник, ну, даже если вы не психолог по образованию, вы что-то умеете делать хорошо, вам нужно найти этих людей, которым вы можете передать свой опыт, при этом человек будет готов заплатить вам деньги, причем немалые деньги, потому что он, если он думающий человек, он соизмерит время потраченное, нервы потраченные на то, чтобы самостоятельно там, прийти к этому, но за это время он может поменять все за это время он может какие-то произойти катаклизмы. Вы же сами видите, что сегодня происходит. Поэтому сегодня люди адекватные, а нам нужно искать адекватных, которые готовы расти и платить за себя. Другими мы не работаем. Пускай сидят, слушают. Это их выбор. Ругаются между собой, там, ходят на эти митинги с флагами. Там, ну, Они поддались этой провокации, и я тоже сейчас смотрю новостную ленту, вижу, что происходит в моей стране, мне тоже болит душа. Прям болит душа. Но я реально понимаю, что если я осталась жива, то мне надо жить и помогать людям, давать то, что я умею давать, давать им ценность, они за эту ценность будут мне платить деньги. И так же и вы. Если вы что-то умеете делать хорошо, у вас какая-то тема одна от зубов прям отскакивает, вы умеете делать хорошо. Одна, две, три, там, выберите для себя. То найдите себе тех клиентов, которые захотят улучшить свой результат, а вам нужно их немного. Пять человек, десять. Но это те люди, с которыми вам захочется работать. Потому что те, которые ноют, ругаются, на кого-то спихивают ответственность. Это... Основная масса, на которых рассчитаны все эти войны и все остальное. Эти междоусобицы, Рашка, Аркастан, Хохлы, там, кто там еще? Как там сегодня? Но это тот уровень людей, на которых это все рассчитано. Я заходила там в соцсети, в первое время там пыталась как-то просвещать, но ведь это бесполезно. У каждого человека свой путь, и тратить на них время, это значит... Это значит, ну, нету наша жизнь дороже, чтобы тратить на тех, кто находится внизу. Может, они за это деньги получают, что там сидят там с сутками, строчат там какие-то посты, какие-то фейки кидают. Другие вовлекаются. Ну, вот я тоже такое время было, немножко увлекалась. Сейчас иногда зайду, посмотрю, улыбнусь и думаю, люди сами выбрали. Но те, кто адекватные, те, кто понимают, что жизнь дана одна в этом материальном мире и что она постоянно просто с сильно-сильно и большой скоростью растет и развивается, и здесь нужно просто понимать, что если у тебя отношения не ладятся с мужем, или у мужчины с женой, я вчера консультировала одного, мужчины тоже, так же, как и женщины, примитивные, как мы, собственно, и все примитивные, то есть пытаемся разложить вину на кого-то. Вот она там Вспоминает мне Как мы там год назад Были на море и что-то я там не то сделал И я ему одно, он другое Я задаю вопросы наконец-то уже к концу разговора Он понял, что Нужно уметь правильно коммуницировать Что нужно задавать правильные вопросы Что нужно отдавать себе отчет, Почему ты терпишь эту женщину Да потому что ты ее любишь Ты ревнуешь ее, но ты ее любишь какая-то страсть и что-то еще. Ты хочешь с ней жить, значит, нужно выстроить э, так отношения, чтобы вам было комфортно. Нужно научиться разбираться в психологии женщины. Почему она так тебе говорит? Почему ты ее так просто ну, не, не бросишь? Значит, ты залип на ней, значит, ты любишь ее. То же самое у женщин. Или тема денег, финансового благополучия, или тема управления эмоциями. или тема там, не знаю, сейчас криптовалюта очень сильная, кто на этой теме хорошо разбирается, то же самое, определить целевую аудиторию. А кто это творит, целевая аудитория, где она живет, чем она занимается, какие у нее боли, чего она хочет. А создать систему свою, вот то, что сегодня я буду говорить на первом дне мастер-класса. И все три дня. Завтра, послезавтра и после-послезавтра. Поэтому в шапке профиля есть ссылка, если еще успеваете, еще целый час до первого мастер-класса. там я буду показывать вот эту систему, как, что, зачем и почему. Так что вы можете быть наставником и коучем и получать приличные деньги, а это тысячами долларов исчисляется, когда берете человека в наставничество и ведете с точки А в точку Б. Потому что сегодня э, людям нужны навыки. Сегодня в тренде это навыки. Сам человек долго идет к получению навыков. Сам человек инертный и редко маленький процент людей, я сейчас не помню статистику, вы не помню, людей, которые самодисциплинированы, у которых есть самодисциплина, мотивация и так далее. Поэтому у вас... Должно быть понимание, что вам будут платить дорого, если вы верите в, то, что верите в себя. Это тоже будет распаковка на втором дне, кстати. Если вы четко знаете, что вы можете помочь и дадите человеку результат. И тогда в этом наставничестве человек готов платить достойные деньги, потому что он сам будет долго идти к тому результату, который вы уже имеете. А вы его в 10 раз быстрее приведете. Сколько Насколько человек сэкономит денег, нервов, времени? Когда купит у вас, например, там, за тысячу, за две какую-то программу, наставничества, Вы его просто проведете за руку. Вот я работаю сегодня, провожу консультации по чуть-чуть, да? И я вижу, что у людей на самом деле болеть я еще больше уточняюсь в том что я делаю правильно моя работа правильная. я еще больше узнаю что вот я психолог пишет говорит мне девушка сегодня красивая умная девушка хороший психолог наверное но у нее и то она решает и то она решает и то она решает нет надо что-то одно выбрать поэтому вот про наставничество как и за, за что сегодня платят много денег дорого это за результат и за время которое человек сэкономил и за нервы которые он сэкономил. понимаете все просто но это нужно чтобы в голову зашло на трагедевном интенсиве я буду больше подробнее рассказывать что и как надо делать будет очень много практик и там вот, про финансовый потолок практики будут и как цели ставить, и про то, как создать системы, про то, как продавать. В общем, заходите в шапку профиля или под этим видео будет ссылочка, если это будет запись на другом, на другой платформе. И там будет ссылочка на трехдневный интенсив. Ну а если не попадаете на трехдневный интенсив, если слушаете записи, то, то также под этой ссылочкой заходите, попадаете в чат-бот-воронку, где я показываю как создать систему как продавать как понять, кто ваша аудитория все это даю в чат бот -воронке бесплатно, маленькими кусочками порции. Вот то о чем вам говорю, так же самое даю сама, поэтому даже если вы вдруг не попадете на трехдневный интенсив, то вы попадете все равно в чат-бот-воронку которая пошагово будет давать вам полезные материалы, которые вы тут же можете применить. Ну и попасть на личный разбор. Там уже доработаем конкретику вашей теме. Покажу, как создать ваш продукт, выстроить очередь, чтобы она у вас была. То я сейчас небольшую только рекламу сделала на 3000 рублей. У меня уже очередь. И у вас также будет. Всех вам благ. Зарабатывайте достойные деньги, помогая людям прийти к их заветным целям.